Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня мы с вами поговорим, выполним упражнение и выясним, почему возникает жир на боках, как от него избавиться и какие спа-процедуры могут нам в этом помочь. Наша задача – бока. То есть убрать лишнее вот здесь вот на талии, на боках, низ живота. Для этого мы с вами берем и начинаем прорабатывать косые мышцы и прорабатываем верхний и нижний пресс. То есть прямая мышца, поперечная мышца живота, внешняя, косая, внутренняя. Эти мышцы отвечают за развороты, повороты, за наклоны. И эти мышцы отвечают, но за скручивание. Поэтому и строя тренировку мы будем исходя из этого. Но аэробную разминку, конечно же, никто не отменял. Поэтому двигаться мы тоже с вами будем. Итак, начинаем нашу разминку. Делаем шаг шире. И из этого положения выполняем мягкий переход вправо-влево. Добавляем плечи, разогреваем наше тело, разогреваем наши бока, убираем наши бока. Чем старше мы становимся, тем сложнее поддерживать талии, поддерживать фигуру. Это связано еще и с замедлением обменных процессов, которые происходят в нашем организме. Последний раз так же. Хорошо. Теперь мы корпус уведем слегка вперед, наклон вперед. И выполняем переход. Одна-другая сторона. Добавляем небольшой разворот. Мы помним с вами, что бока – это косые мышцы. Нам нужно проработать косые мышцы. А это значит, что нам нужно выполнять развороты, наклоны. Здесь у вас будут работать и бедра, и бока. Теперь мы уйдем в одну сторону. Задержим это положение. Удержим живот. Удержим спину. Поменяем. Другая сторона. Поднимаемся вверх и снова разворот вправо-влево. Вот такая небольшая разминка. Останемся в центре, уведем руки в стороны, продолжаем также. Теперь чуть-чуть медленнее добавляем разворот корпуса. Одна сторона, другая сторона. Продолжаем выполнять разворот. Постарайтесь, чтобы стопы оставались прижаты к полу и все время контролируйте, чтобы у вас разворачивался корпус, корпус полностью, чтобы вы чувствовали ваши бока. Последний раз также наклоняем корпус вперед и снова переход с ноги на ногу. Мы чувствуем, как у нас включаются в работу бедра. Добавляем разворот корпуса. Когда мы прорабатываем косые мышцы, когда мы прорабатываем бока, вот здесь медвежью услугу могут оказать отягощение. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, работать без отягощений, без гантелей. В переход добавляем разворот плеча. Движение спокойное и осознанное. Переводим руки в стороны и снова добавляем разворот корпуса. Стопы плотно прижаты к полу. По своей структуре косые мышцы короткие, поэтому, когда мы работаем с весом, мы можем накачать эти мышцы, увеличить их объем. Мы с вами будем выполнять упражнения, которые задействуют эти мышцы, но в то же время способствуют их растяжке. Но движение, как вы помните, сжигает жир, поэтому сейчас мы начинаем двигаться. Скользящее движение, корпус слегка наклонен вперед. Руки сейчас работают вокруг корпуса. Теперь мы начинаем, добавляем небольшой разворот корпуса за колено. То есть снова включаем наши косые мышцы, но в таком активном режиме, аэробном режиме. Движения спокойные, получайте удовольствие от тренировки. Снова переходим на шаг, плечо, переход с ноги на ногу и плечо. Уйдем в выпад, попружиним коленом вниз. Развернемся в другую сторону, попружинили. И снова переход. Задействовано все тело, вы чувствуете, у вас работают дубака, бедра, пресс. Теперь мы уходим в небольшое плее, соединяем кисти на затылке и начинаем выполнять наклоны в сторону. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы наклон в сторону шел по диагонали вверх, то есть через вытяжение, через локоть вверх. Акцент идет вверх на вытяжение, а не на сокращение вниз к колену. продолжаем также и добавляем движение выпрямляем руку еще больше увеличиваем растяжку наших боков чередуем правая и левая сторона таз зафиксирован и вы чувствуете вытяжение от талии за рукой вверх по диагонали Опускаем руки вниз, снова переход с ноги на ногу, добавляем движение плеча, слегка расслабляющее движение. Последний раз также и снова уходим в плее. Вот теперь наклон в сторону и снова вытяжение за рукой. Вот обращайте внимание на то, что мы не заваливаемся на опорную руку и все время акцент на вытяжение бока за рукой вверх. Вы же помните, что косые мышцы это наши наклоны и развороты. Слегка по диагонали тянем руку, округляя плечо и включая в работу еще и часть спины. Меняем движение, скольжение. Ритм движения задает ваше дыхание. Почувствуйте, как вы согрелись, как согрелись ваши бока, ваши бедра. Постарайтесь корпус чуть-чуть вперед наклонить. Ну и, конечно, все время помните о том, что живот подтянут. Не забывайте об этом. Продолжаем также. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Я уверена, что вы почувствовали, как ваше тело разогрелось. Мы уменьшаем амплитуду движения. И вот сейчас просто покачаем корпус вправо-влево. готовимся к переходу в партер садимся на ягодицами на пятки собираем обе руки сейчас тянемся поворачиваем плечи слегка их расслабим и перейдем в планку планка может быть от колен может быть от стоп подобрали живот и удержали ее упражнение которое хорошо укрепляет мышцы пресса подбирает живот и укрепляет мышцы спины мышцы ягодиц теперь мы разворачиваемся в боковую планку и удерживаем боковую планку тянемся за рукой вверх не висим на опорной руке бок нижний высокий тянемся бедром вверх опускаем ягодицы в пол поднимаем таз вверх снова подбираем пресс подбираем живот Выталкиваем себя руками вверх. Держим это положение. Опускаем ягодицы в пол и боковая планка в другую сторону. Помним, что мы не висим на руке. Нижний бок поднять. Вот как будто вас за руку тянут вверх. Держим это положение. Переходим на ягодицы, опускаемся на спину. Опускаемся не полностью. Сейчас мы выполним 8 подъемов вниз до лопаток, вверх выпрямляя спину. Будут работать мышцы пресса. Верхний и нижний пресс. Подкручивайте таз и не допускайте напряжения в пояснице. Соберем обе руки и нарисуем корпусом такой эллипс назад. Слегка прокатываю поясницу по полу, чередуем правая и левая сторона. Опускаем бок, поясница, другой бок. И чередуем. Одна и другая сторона. Снова включаем в работу мышцы пресса, но здесь чуть больше задействованы косые мышцы. То есть опять-таки прорабатываем наши бока. Последний раз также теперь мы потянулись вперед, задержали положение. Снова ставим стопы параллельно и вот теперь мы поднимаемся, но уже на одной руке, разворачивая корпус в бок и задействуя косые мышцы. Ну, а, конечно, задействуя мышцы плечевого пояса, мышцы рук на выдохе. Работайте в удобном для себя темпе, и если сложно, если не получается, то постарайтесь попробовать выполнить хотя бы один раз, или поднимитесь на обе руки вверх. Последний раз также. Теперь мы соединяем обе, обе руки, тянемся. Ну и вот тренировочная наша часть с вами закончилась. Для того, чтобы убрать пока нужно использовать комплексные меры. Давайте разберемся, что еще нужно сделать для того, чтобы убрать лишние килограммы, чтобы убрать лишние складки в области талии, в области живота. Конечно же, это движение, выполнение упражнений. Это мы с вами уже сделали. Что еще? Контролируйте ваше питание. Ешьте часто, но понемногу. И если не можете отказаться от каких-то привычных блюд, для начала постарайтесь сократить порции. Постарайтесь из меню убрать сладкое, мучное, полуфабрикаты. Накопление жира в нижней части живота и по бокам – это как раз их заслуга. И еще несколько слов о спа-процедурах. Какие спа-процедуры рекомендую я? Это обертывание, массаж и контрастный душ или баня. Если вы используете обертывание перед тренировкой, вы можете слегка помассировать массажной варежкой. После этого нанести на кожу антицеллюлитный гель. Выполнить непосредственно само обертывание обычной пищевой пленкой. И после этого надеть спортивную одежду и позаниматься, если вы занимаетесь дома. Обертывание локально повышает температуру в заданной зоне. Локальное увеличение обменных процессов. Локальный вывод токсинов, шлаков. Массаж. Существуют различные виды массажа. Самый простой вид массажа, который можно использовать утром, когда проснулись, вечером перед сном или в течение дня, это щипковый массаж. Захватите кожу с жиром, сожмите складочку, словно выдавливаете жир. И двигайтесь по часовой стрелке от пупка, увеличивая силу. Можно использовать массажеры и массажные варежки. Они также способствуют уменьшению объемов талии, живота и бедер. Выполняется массаж по массажным линиям или по линиям лимфотока вокруг пупка по часовой стрелке. Главное условие – выполнять все эти процедуры регулярно. И тогда вы получите эффект. Обязательно обязательно. Обращайте внимание на режим сна, питьевой режим, то есть, сколько воды вы пьете в течение дня и, конечно же, старайтесь контролировать ваши эмоции. Не допускайте, чтобы стресс захватил вас. Для того, чтобы справиться со стрессом, обращаю ваше внимание на программу «Антистресс. Учимся жить в гармонии». Более подробную информацию о ней вы найдете на сайте, ссылка под этим видео. Итак, дорогие мои, если это видео было вам полезно, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе последних новостей. Задавайте ваши вопросы в комментариях к видео, а я на них буду рада ответить, показать, рассказать и поделиться с вами. До встречи, друзья!